Всем привет! Сейчас будет легкий обзорчик на Skoda Octavia, опять 2008 год, второе поколение, комплектация Ambient 1.602 102 лошадки, пробег 155 тысяч. Возможно откручен, так как тачка пригналась за границу и готовится на продажу. Out, 10. Двигатель является по-настоящему ресурсным и без проблем. Судя по отзыву, уже многие владельцы увидели на одометре отметку 300 тысяч километров. И потому что код в таксисты. Машина должна работать и помогать зарабатывать, а удачный и незатратный двигатель экономит ваше время и деньги. В этом двигателе используется алюминиевый блок цилиндров с чугунными гильзами. А за распределительный механизм имеет по 8 клапанов, ну, то есть по 2 на каждый цилиндр. Регулировку зазоров клапанов не требуется, так как эту задачу решает гидрокомпенсатор. Когда придет момент решать вопрос с катализатором, замена на новый или просто вырезать, нужно учитывать, что до и после стоит лямбда-зонды. Но есть и плюс. Здесь нет клапана EGR. Также в систему выпуска встроен дополнительный насос подачи воздуха, который помогает быстрее прогреть катализатор. Тоже плюс. По регламенту ТО масло можно менять раз в 15 тысяч, ну, как заявляет производитель. Если вы живете в большом городе, там часто пробки, ну, конечно же, здесь уже вопрос о, о моточасах, а не о километраже. То есть раз в 10 тысяч э, будет самое оно. Свечи зажигания желательно менять каждые 60 тысяч. Замена ремня ГРМ 120 тысяч. Важно следить за состоянием зубчатого ремня ГРМ. осмотр каждые 30-40 тысяч. В случае обрыва гнутся клапана и попадаешь на ремонт. Динамику и мощность зрителя производитель не ставил приоритет, так как для этих задач есть модель с индексом РС для любителей драйва. В этой тачке двигатель создан для спокойной размеренной езды, о чем свидетельствует адекватный на те годы расход топлива. Город 10 литров, трасса 6 литров. Здесь стоит проверенная пятиступенчатая механика. Это лучший вариант, если вы опять берете э, на вторичке, так как нежданчиков и каких-то неприятных э, моментах, непредсказуемых ну, практически нет, за исключением неправильной эксплуатации. Есть вариант на шестиступенчатом автомате японской фирмы ISIF. Да, вроде бы классический гидротрансформатор и косяков. Каких-то нежданчиков не должно быть, но с Skoda э, 5 второго поколения не все так однозначно, и все же моменты есть. Частые перегревы из-за не совсем доработанной системы охлаждения, чехи этот момент не доработали до конца, но все просчитать невозможно. Эту проблему научились решать, просто убрав термостат, патрубки и Поставим холодный термостат в двигателе на 85-90 градусов. Конечно, 100% проблему это не решает, но коробки жизнь продлевает. Вторая проблема – это необходимость чаще менять масло. Но многие владельцы экономят на этом и не все соблюдают рекомендации И статистике следует, после пробега 150 тысяч в АКПП возможны пинки и начинающие косячки проблемы Так что когда берете бюшку на автомате, лучше проводите больше диагностик с целью минимизации риска Или лучше брать у знакомого, в котором вы уверены, вернее уверены в том, как он обслуживал свою тачку Перейдем к лакокрасочному покрытию. Можно прочитать отзыв, рассказать все, как типа люди там пишут опыт эксплуатации. А можно поговорить с людьми, которые занимаются этим непосредственно и уделили этому кусок жизни. Короче, мы на URC, Юрик с нами. Какие косяки по Шкоде. Привет, Юра. Привет. Ну, смотри, как бы лакокраска в Шкоде, блин, покрытие хорошее, но ну, на самом деле. Ну, они по качеству не поскупились. Но в самой шкоде есть, блин, проблема. То есть это вот эти места, которые в проемах. Видишь? Вот если присмотреться, оно его вытирает. Почему вытирает? Потому что у них проблема с уплотнителем. Оно, если закрываешь дверь, собирает тут под уплотнитель грязюку, потом начинает тереть. Юрик, а внутри салона где есть косячки? Там, где уплотнители, да? Только там, где уплотнитель. Видишь, вытирает уплотнителем и получается, образуется и По порогам, у них частая болезнь, это вот здесь, здесь скапывается вода. Понял, под уплотнителем. Ну угу. вот. Видишь, везде, где достают уплотнитель, везде у них есть проблемы. Я вот вижу, повздувалось тоже. Ну, есть вот такое. Вот. То есть на покрытие на достойном уровне, но есть вот такие вот косячки. Есть, есть, есть. Мы о ней говорим. Я думаю, в сети можно это найти, если эта проблема в целом есть. Но их можно исправить, если тачка свежая, и еще в этих местах не вылезли эти да, ну косячки вот смотри, и пленочка даже, закатать. Я, смотри, если будем это, в этой шкоде вот до этого, видишь, деланное крыло. И поэтому рыжий а куда выше. Ну, видишь. Ну, сразу все видно. Поэтому, блин, если машина не деланная, не деланная вообще все четко все да все четко сразу поустранять вот эти бока которые блин самая но... и все но э, лучшего когда раз покрытие э, по сравнению mm -hmm. с японцами думаю да ближе к немцам или чуть-чуть похуже чем немцы ну это считай, те же немцы а, ну с Volkswagen а можно сравнить да, как да, раз да, покрытие да, один да. в один да хоть более бюджетная версия Окей спасибо Юрик Годовая на а давай, она опять считается довольно-таки надежной. Амортизаторы их служат по 100-150 тысяч. По конструкции шасси чем-то напоминает Volkswagen тех годов. У них даже общие косяки. Помимо копеечных стоек стабилизатора, ранее остальных деталей сдаются задние саленблоки рычагу в передней подвеске. Ресурс этих саленблоков на Octavia порядка 60 тысяч километров. А на ресталиновых тачках побольше. Более тяжелый посад B6, например, требует менять их чаще. Сами детали при этом стоят недорого, а опытные владельцы иногда устанавливают усиленные детали от более мощных моделей Audi. За 14 лет салон A5 неплохо сохранился. Местами мягкие карты. То есть вот пробуешь там мягенько, вот сверху там торпеда мягенькая, ничего не скрипит вот в движении абсолютно ну, никаких косячков вот, и скрипов, раздражающих звуков при том, что тачка не обешумлена есть небольшие деформации, видать, когда едешь вот так вот на дальнее расстояние локтем уперся и вот так вот по чуть-чуть, по чуть-чуть и вот такая деформация. Но это не проблема. Можно достать карту на разборках. Разборок достаточно по этим тачкам. Они популярны по всему миру. Так что как бы, если напрягает, поменял карты, да и все. Так что вот так вот. Так как эта тачка относится к категории семейный, практичный, с салоном и багажником, здесь все тип-топ. Спереди просторно. Сзади вот сейчас сяду за собой, посмотрим. Это же стандартная тема. Чувствую себя вот, комфортно, свободно. К ногам еще вот, два кулачка влезет. Все. Так что э, сзади два таких как я со с легкостью, а у вот третьему э, придется немножечко втянуть живот. Сзади тоже все окей. башня не упираюсь. А значит на дальнее расстояние можно ехать и при этом сидя на булках ровно Исключая вероятность получения протрузии шейного отдела <звы> Так как кузов здесь лифтбэк, мы наблюдаем интересное инженерное решение Для тех, кому нравится экстерьер седана и практичность универсала Эта тачка золотая середина Объем багажника здесь 560 литров Самый большой в классе Луна это подтвердит Сидушки откинул и готовый ночлег Удобно лежать Чуть под наклоном Ну, Мне так даже прикольнее и удобнее Единственное, что мне не нравится Вот эта вот петля багажника Многим нравится но ну, а мне не нравится Ну как-то немножечко не солидно И вот когда закрываешь Вот упирается в предплечье ну, кто-то приловчился, но а кому-то не по приколу такая тема. Проще было, чтобы э, здесь вот как зацеп такой был в пластике. Ну, как бы, мне кажется, так было бы э, намного комфортнее. Но это мое мнение. Вот, вот я сейчас ударился плечом. Ну, мне не нравится. В движении подвеска сбитая хорошо глотает ямы и неровности плохой дороги. Даже как-то расслабленно себя чувствуешь. Руль немного островат. Как у Volkswagen, по трассе на больших скоростях дискомфорт не испытываешь. Катится как по рельсам, чувствуется почерк немца. Финишерами делаем выводы. Надежная практичная тачка с немецкими корнями от Volkswagen, только дешевле. А это уже повод задуматься о покупке а 5 2 поколения. На вторичке держится уверенно, цену себе знает. Как говорится, хороший товар в рекламе не нуждается. С вами был канал Ресурсы Факт. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи на дорогах. Пока.